17 сентября Даугапил с официальным визитом посетил министр благосостояния Гатис Сеглейтис. Он прибыл в город с целью ознакомиться с реализацией проекта деинституционализации, а также чтобы обсудить с руководством Думы вопросы привлечения инвестиций и реализацию различных проектов развития в контексте благосостояния региона. Министр вместе с руководством самоуправления посетил реконструированное здание в крепости, где в рамках проекта ДИ создается приближенное к семейной среде учреждение для 20 воспитанников детдома, центр поддержки семьи, приют и групповые квартиры на улице Шаура 26, где проводится Реконструкция здания и расширяется спектр услуг, а также дневной центр для людей с нарушениями душевного характера, где благоустроена территория и созданы специализированные мастерские. Министр высоко оценил проделанную в Дагуппулсе работу и поддержал деятельность самоуправления в, в развитии социальной сферы. Меня очень порадовала новая инфраструктура, которую мы увидели на этих трех объектах. Для семей, в которых есть дети или взрослые с функциональными нарушениями или нарушениями душевного характера, это действительно новый уровень и возможность получить момент перерыва дышки, что, несомненно, очень важно. А для самих клиентов создана прекрасная среда для получения новых и развития имеющихся навыков, столь необходимы для успешной интеграции в общество. Немаловажную роль играется финансирование со стороны самоуправления, необходимое для оказания этих услуг. Ознакомившись с ситуацией, могу сказать, что со стороны правительства мы оценим возможность оказать помощь в вопросах финансирования. В новый фондовый период будут доступны средства, при помощи которых мы сможем усовершенствовать данную социальную функцию. Хотя центральной темой визита была реализация проекта ДИ, широко обсуждалась также деятельность Сладгальский СС, ситуация на предприятии «Латвия Сделцальш», восстановление дорожной инфраструктуры и жилого фонда, а также многие другие сферы, касающиеся социальной ситуации и благосостояния горожан. Также обсуждались проекты, реализация которых может дать дополнительный стимул развитию города и его микрорайонов. «Во-первых, благосостояние – это новые рабочие места». И мы сегодня с министром достаточно обсудили именно в плане инвестиций в наш город. Второе, бессомненно, это помощь тем людям, которые она больше всего необходима. Это поддержка нашей социальной службы, это развитие инфраструктуры нашей социальной службы, то, которое мы сегодня, в принципе, и наблюдаем в рамках реализации целого ряда проектов. И, конечно же, мы смотрим в будущем. И благостояние – это в том числе и здравоохранение. И в рамках здравоохранения, в рамках в том числе и социальной функции мы сегодня посетили санаторий Мессерштемс, где на месте убедились в громадных перспективах данного проекта, в громадном наследии той истории, который хранит в себе данное здание, именно данное место, которое поможет развивать микрорайон, создавать в том числе новые рабочие места, заботиться о социальной функции наших жителей. И в этом плане министерство, в принципе, высказало свою поддержку о возможности привлекать европейское финансирование для именно развития данного места. И мы обусловились и договорились, что мы будем работать данным, направлении и о наших идеях. В принципе, Рига знает и их поддерживает. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до да, выпусков самоправления.